Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу историю одного призрака из игры Амонка, с которого зовут Фантом. Ну и узнаем, что же будет, если призвать этого призрака. Вот он, вы посмотрите! Так, и где... Ааа, вот он! Эй, елки палки Вот это он напугал! Надеюсь, что по этим шести секундам ты понял, то, что ролик будет крутым, и поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Ну а мы приступаем к истории этого призрака. Зацикливать внимание на истории этого монстра я не буду, так как все истории монстров, они одинаковы. Как всегда, среди дружбы было предательство, из-за чего она превратилась в вот такой ужас. И я думаю то, что данная игра вообще несет в себе такой смысл, то что нужно иметь небольшое количество друзей. Потому что, к примеру, среди экипажа было 10 друзей. И обязательно среди них найдется хоть один предатель. Словно как в жизни. Я думаю то, что такие истории полезны каждому. История Фантома вкратце такова. То, что его предал друг, и он превратился в призрака. И теперь он пытается отследить своего друга по камерам несмотря на то, что он давно уже улетел. Фантом такого же цвета, как и его друг, который его предал. И именно поэтому, когда мы будем призывать монстра, мы будем становиться красного цвета. Иного цвета его призвать невозможно. И также есть нюанс, то что монстра можно призывать только в 3 часа ночи. Что мы сегодня и сделаем. Но я вам рассказал краткую историю этого призрака по имени Фантом. И приступаем к тому, что мы будем призывать этого монстра. После того, как мы создали свободный забег на карте Скиллт и стали красного цвета, нам надо включить задание на ноутбуке. Первое задание в электросистеме. Так, жмем и подключить проводку. Дальше нам надо задание в охране. Ну и после этого нам надо отключить все остальные задания. Я все отключу задания и подключусь обратно. Итак, все задания отключены. И теперь мы можем свободно идти и выполнять все задания, которые нам пригодятся для того, чтобы призвать этого призрака. Но будьте аккуратны, то что призрак может появиться внезапно и может вас очень сильно напугать. А резкие и сильные испуги могут испортить вашу психику. Поэтому, ребята, оцените мой труд лайком и подпиской, если вы еще не подписаны. Но самое главное, досмотрите ролик до конца, ведь суть ролика раскроется именно в самом конце, когда уже появится монстр. Но в монстре уж не сомневайтесь, он точно появится. Ну что ж, осталось последнее задание. Мы подходим, выполняем... Давай выполняйся, собака. Ненавижу эти провода соединять, блин, такая скука. Так, остался последний провод, да соединяйся, собака. Так, все, и теперь мы подходим к камере. И именно на камере мы сможем призвать этого монстра. Ну а теперь будем смотреть камеры, потому что он именно на камерах должен появиться и кое-что сделать. Так, ну ждем, он скоро появится. А вот он, вот он, вот он, вот он, вы посмотрите! Так, ну и что ты нам сделаешь? А, ну, кстати, пока он нам ничего не сделает. А вот когда он дойдет до камеры, тогда уже будет правда опасно. Ну а пока он просто ходит и пытается нас напугать. Что ты смотришь? Что тебе от нас надо? Так, ну давай, куда ты пошел? Так, ну он к нам приближается. Сейчас он должен вот-вот. Так, а когда он уже придет к последней комнате, и тогда уже будет очень опасно. Так, ну все, давай, скоро ты появишься. А вот он все, а теперь а, что ты ржешь-то? Ну и теперь все, а все теперь он ушел, он сейчас должен нас напугать. Правда, я не знаю, когда это будет, когда он придет к нам. <связать> Ох ты, Ёлки, напугал! Ладно, давайте за этот контент наберем тысячу лайков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.